Привет, друзья, с вами Амир Исламов, это рубрика «Как это сделано?». В ней рассказываю, как остаются те или иные макеты, мои либо других дизайнеров. А сегодня мы разбираем дизайн вот этой вот первой страницы, он практически у нас готов. Вот так он выглядит. В этом видео мы разберем первый его экран. Давайте мы сделаем его на отдельной странице, чтобы нас не отвлекал оригинал макета. Дизайн начинается с создания фрейма. Если, конечно, пропустить все моменты исследования, анализа и так далее. Создаем фрейм размерами 1600 на 900 пикселей в данном случае. Так как у нас только первый экран. Далее обычно я закидываю сюда различные материалы, все тексты, которые у меня есть, все изображения, а затем все это группирую и создаю уже сетку. Я начну с того, что закрашу наш фрейм цветом фона. Светло-голубой фон, он у меня уже здесь вот выбран из последних цветов. Далее закину сюда уже наше изображение. Это сам очиститель воздуха и облака на фоне. Они у нас поместились не в нужный мне фрейм, я их просто возьму и перетащу вот сюда, в папку. И назову страницу Page. Так, куда же вы делись? Ага, находится вот здесь вот. Это у нас фон. Он должен быть у нас ниже. А сверху сам очиститель. Небо мы, конечно же, уменьшим. Можно было обойтись без него, но с ним прикольно смотрится анимация. И мне кажется, он неплохо создает атмосферу. Закидываем небо. И добавляем непрозрачности. Пробуем 50. Чтобы быстро уменьшить или увеличить непрозрачность, мы воспользуемся цифрами на клавиатуре. 5, 40, 30, 20. Но я думаю, где-то до 20% непрозрачности мы оставим. Так, и чуть-чуть увеличим все-таки картинку с облаками. Вот, сейчас у нас получается такой плавный переход сверху вниз. Далее наш очиститель. Как видим, здесь у нас есть фон белый. Нам нужно от него избавиться. Один из вариантов — это перекинуть его в Photoshop либо другой редактор графический и избавиться там от фона, например, с помощью пера либо волшебной палочки. В FIGMI тоже есть инструмент, такой как Remove Background, но он не всегда срабатывает. Посмотрим, как здесь он справится. Нажимаем Run, ждем. Ну, как видите, здесь... Край не совсем кон контрастный, поэтому он его также срезал. Мне это не нужно. Есть способ попроще. Так как здесь границы у нас ровные, я просто нажимаю на Enter. Либо дважды на картинку. Мне нужен режим Crop. Вот, Можно переключить вот здесь его. Я просто срежу вот здесь углы и по краям. Чтобы сразу срезался с двух сторон равномерно, я зажимаю клавишу Alt теперь enter отлично и я сделаю чуть-чуть посветлее дважды щелком открывается настройки изображения и ползунок экспозиция чуть-чуть вправо все немножко увеличим и выровняю его по центру alt h нажимаю либо воспользоваться можно вот здесь вот центровой относительно фрейма так далее напишем наш текст у нас очиститель воздуха xiaomi airhome поменяем сразу шрифт шрифт на monrope и уменьшим нейтральный где-то до 120% в данном случае А возможно, даже на 110. Стили цвета, стили текста я добавляю уже после создания первого экрана обычно. Сейчас пока что я делать этого не буду. И под заголовок у нас размером 22 Здесь нет какой-то определенной стратегии в данном случае. Я просто сделал подзаголовок, чтобы он был контрастен с заголовком, чтобы они отличались между собой. Пока что я не заморачиваюсь с различными цветами текста и так далее. Пишу все одним шрифтом и одним цветом. Дальше. У нас также есть просмотр промо-ролика. Смотреть промо -ролик, по нажатию на который у нас и должно открываться видео в сплавящем окне. Смотреть проморолик Размером на 16 пунктов. И сделаем мимо подчеркивания, чтобы было видно, что это ссылка. Можно будет нажать на иконку и также на текст. Далее сверху у нас идет менюшка. Под менюшкой идет плашка. Шириной плашка у нас 1600 пикселей на всю ширину фрейма. Так, и цвет ее. Так, зачем ты создал фрейм? Должен быть не фрейм, а прямоугольник. 1600. На 100 пока оставим. Да, кстати, небольшая фишка, как быстро выравнивать объекты по вертикали, по горизонтали и так далее. К примеру, вот здесь стоит у нас объект. Alt W по верхней части, вот здесь вот. Alt A по левой стороне. Соответственно, Alt S у нас выравнивает по низу. Сделаем плашку белым цветом. И начинаем прописывать меню. Менюшку, кстати, обычно я группирую Shift-A в автолайаут. Теперь Ctrl-D дублируем. Надпись она автоматически перемещается вправо на определенную дистанцию, которую можно задавать вот здесь вот в настройках. В данном случае отступ на 10 стоит. Сделаем его побольше. Где-то на 20 пунктов. И просто продублируем, сколько у нас пунктов. Раз, два, три, четыре пункта. А теперь уже поправим. Назначение. Так работать гораздо быстрее. Ассортимент и последние контакты. Теперь, если нужно увеличить расстояние, я просто нажимаю вот сюда на фрейм. Это а переименуем сразу в меню. Ctrl-R, меню к примеру, на 30 пунктов, так и сделаем, пожалуй, поменьше шрифт на 14, все, отлично, и теперь, чтобы добавить акцент, мы с правой стороны каждого пункта добавим небольшой плюсик, он будет у нас зеленого цвета, как и все активные элементы на нашем промо-сайте, если я сейчас перетащу его вот сюда, то он автоматически у меня зайдет в пункт автолайаут, мне это не нужно, я хочу, чтобы он был у меня чуть чуть левее чем у каждого пункта чем по центру я поставлю его отдельно вот сюда так и стрелками на клавиатуре перетащу его правее это первый пункт Ctrl D дублируем снова Ctrl D он автоматически у меня уже переместится и последний Давайте мы покрасим сразу зеленым цветом, чтобы не забыть. У меня есть уже цвет этот в стилях. Я думаю, вы умеете уже создавать стили. Если нет, то могу записать отдельное видео. Но в принципе, там ничего сложного. Нажимаете вот сюда. И далее на плюсик. Стильми пользоваться обязательно нужно. Но я создаю их обычно не сразу. Так, давайте мы все менюшку в одну... Группу запакуем, чтобы можно было вот так вот одним разом перемещать ее. Дальше с правой стороны от менюшки у нас находится номер телефона. Я его дублирую прямо отсюда. 8495. Телефон у меня уже чуть пожирнее, я сделаю сразу его символдом и добавлю с левой стороны иконку, у меня есть такой замечательный набор иконок, я возьму его отсюда, чтобы каждый раз не рисовать заново, Ctrl-C и перетаскиваем к нам. Выровняем менюшку и телефон относительно центра нашей плашки. Теперь добавим сюда листочки и затем нарисуем иконку. Листочки у меня не сохранились, к сожалению, исходники, но вы можете их легко найти в том же Яндексе, либо в Гугле по запросу «Листья изолейт». Либо «Изолейтед», вот такой вот запрос, либо «Листья PNG». Заходим в картинки. Здесь я обычно выбираю файл «Формат». PNG, чтобы они были у нас без фона сразу же. Ну, либо если PNG не нахожу, то вырезаю уже в Photoshop. Размер можно сделать большие, либо средние. Все, здесь огромное количество уже листьев. Вы можете взять любые и попробовать взять сами. Вот, по-моему, у меня что-то вот из этой коллекции. Давайте мы закроем Яндекс браузер, чтобы у нас тут вот не занимал оперативку. И вернемся к нашему дизайну. Так, а пока я скопирую просто те листья, которые у меня есть. А, вот они. Да, кстати, листья я потом немножко еще поправил по цвету. Это делается в фигме вот здесь. Режмите вот сюда. Я добавил немножко экспозиции, уменьшил контраст и добавил немного насыщенности. Также советую запомнить эти ползунки. За что каждый из них отвечает. Теперь создаем нашу объемную иконку для просмотра проморолика. Берем эллипс Размерами, думаю, 50 на 50, чтобы было целое число. И белого цвета. У нас первый круг. Дальше идет дубль чуть поменьше. И внутри находится у нас треугольник. Да, чтобы... Они между собой у нас отличались, на верхней добавляется небольшая эффект тени, у нас появляется объем. Заходим в эффекты, плюсик, автоматически добавляется дроп -шаттл. и настраиваем. Значение Y ставлю на 0, здесь свет выбираем чуть-чуть темнее голубого и добавляем еще блюра. Хотя, наверное, четверку нормально. Сейчас немножко удалим. Чуть-чуть посветлее сделаем все-таки фон, чтобы у нас был эффект еле-еле заметный. Окей. И сверху поставим еще треугольник. Иконка Плея. Да, только она гораздо-гораздо меньше должна быть у нас. Повернем ее на 90 градусов. И задним ей сразу цвет, зеленый. Так, вот здесь мы поставим тоже тень. Мы просто вот эту тень скопируем вот на наш второй круг. Выбираем ее здесь. Ctrl-C, Ctrl-V. Все, теперь кнопка стала гораздо виднее. И сделаем еще один дубль, Ctrl-D, немного увеличив, уберем обводку и поставим, вернее уберем заливку и поставим ее обводку белого цвета, все, наша кнопка объемная готова, далее на фоне напишем слово air, вот отсюда мы возьмем большими-большими белыми буквами, так, буква А у нас маленькая идет, A, английская, но очень большая и жирная, болт. Поместим ее вот сюда вот. Отлично. И последний штрих, который нам остался, это добавить немножко цвета и контраста. Закрашиваем синим цветом надпись Так, у нас должна быть в стилях Вот Под, завол... Под заголовок делаем чуть-чуть светло-сером То же самое делаем с надписью смотреть проморолик. и менюшкой Мне кажется, кнопочка у нас получилась очень маленькая И теряется на фоне буквы «R» Давайте мы сделаем этот текст побольше так, air мы заблокируем, чтобы у нас не выделялся случайно А вот это вот сделаем побольше О, уже гораздо лучше Иконку мы тоже сделаем синим цветом И чуть-чуть поднимем текст Вот уже на этом моменте я начинаю выставлять наши сетки Чаще всего сетка равняется по 200 пикселей с каждой стороны То есть общая у нас 1600, 200 пикселей с левой стороны, 200 пикселей с правой стороны Но это не всегда Выставим здесь Дальше Alt-D, чтобы направо переместить ее И ставим новую направляющую Теперь можем выровнять наш текст Чтобы была у нас какая-то системность По левой стороне Это мы оставляем здесь Телефон здесь, как пожелаете. Можете поставить по линейке, можете выставить его по правому краю. Менюшка тогда тоже пойдет по левому краю. Здесь уже как вам угодно. Вот такой вот дизайн первого экрана у нас в итоге получился. С анимацией смотрится, конечно, все намного эффектнее. Вы сейчас видите на экране у нас активная кнопка меню, кнопка play. И я не просто так оставил эти вот листья на фоне, они эффектно смотрятся при вылете нашего очистителя. А дополнительный урок по созданию анимации в программе Principal получит все доны моего блога ВКонтакте либо сервиса Boosty. Чтобы оформить донат, вам нужно перейти в блог ВКонтакте либо сервис Boosty, ссылка будет в описании, и здесь вы получите дополнительные видео -уроки и бонусы. Для всех, кто блоге ВКонтакте, откроется дополнительная вкладка VK-донат, здесь уже доступен мини-курс по оформлению кейса на Behance, плюс дополнительные бонусы и фишки. Стоимость всего 100 рублей в месяц. А если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и пишите комментарии, о чем еще снять дополнительные видео уроки. На этом все. Всем пока.